Дорогие друзья, поздравляю вас с государственным праздником Днем России! Мы всегда гордимся нашей страной. По праву гордимся ее великой историей, ее выдающимся вкладом в мировую культуру, в достижения в области образования, науки. Мы безусловно верим в ее. Огромные возможности в ее блестящее будущее. Я абсолютно убежден в том, что объединяя наши усилия, мы сможем самым лучшим образом реализовать ее колоссальный потенциал. Мы добьемся того, чтобы наши люди и в маленькой деревне, и в большом городе жили достойно. Чтобы наша с вами Россия была мощной, процветающей державой. Будущее России в ваших руках! С праздником! Россия, священная наша держава, Россия, любимая наша страна. Могучая воля, великая слава, Твое достояние на все времена. От южных морей до полярного края Раскинулись наши леса и поля Одна ты на свете, одна ты такая моя Богом родная земля